Привет! С вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы хотим познакомить вас с виниловыми обоями Swing от французского бренда Cosselio. Данный каталог изобилует яркими поп-арт узорами. Орнаменты из разноцветных гексагонов наряду с аккуратными вертикальными линиями отлично впишутся в интерьер детской или гостиной. Прекрасный контраст к такому пестрому цветовому исполнению составят матовые однотонные поверхности. Нашли свое место на полотнах и растительные элементы, искусно стилизованные дизайнерами компании. Подкрепленные приятной цветовой палитрой они образуют приятный глазу узор, который отлично впишется в любой современный интерьер. С первого взгляда становится понятно, что в коллекции Касселиус Винг царствует классическая геометрия в ее самых стильных проявлениях. Строгие орнаменты из сфер и ромбов выполнены в единой цветовой гамме. Это значительно упрощает процесс комбинирования полотен и подбор обоев-компаньонов. Цветовую палитру коллекции можно описать одним словом удивительное. Французские мастера-колористы поработали на славу, умело сохранив баланс между яркими сочными цветами и холодными нейтральными оттенками. Последние отлично подчеркнут практичность и строгость интерьера и идеально подойдут для декора офисного помещения. Каждый сантиметр поверхности полотен буквально дышит свежестью и новизной. А сорти насыщенных тонов в дополнении к льняной текстуре смотрится изящно и выразительно. Красочный микс летних красок создаст непринужденную атмосферу, легкости и домашнего уюта. Подытожив, можно сказать, что Касселиус Винг – это гармоничный симбиоз скандинавского стиля с элементами поп-арт. Взяв лучшее от обоих направлений, данная коллекция привлекает своими броскими цветами и утонченной строгостью узоров. Каталог Swing – тот самый случай, когда форма соответствует содержанию. Полотна не только приятны на вид, но и технически безупречны. Обои плотные и эластичные, что облегчает процесс поклейки и не создает видимых швов. Они не нуждаются в особом уходе, легко моются, не затираются сохраняет свой первоначальный цвет и текстуру, что создает возможность использовать их как в оформлении офисов, так и жилых помещений. Несмотря на перечисленные достоинства и продвинутый дизайн, обои Coselius Wing находятся в среднем ценовом сегменте и доступны большинству покупателей. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене.